Всем привет, дорогие друзья. Всем привет, дорогие друзья. Мы отправляемся в город Афьон. И все самое интересное из этого города вы узнаете в этом видео. Кто не видел предыдущее видео из деревни, смотрите. Ссылка в описании. И обязательно подписывайтесь на наш инстаграм. Все ссылки в описании. Там всегда много интересных фото, классных советов, полезных вещей. Поэтому подписывайтесь и едем вместе с нами. Taarruzun başladığı yerdeyiz. Başkumandan Azüdük, Kazan'ı buraya kurdu ve taarruz emri buradan verdi. O kocadebede kendisiyle eşleşecek, harekete burada ölümsüzleşmiş durumda. 26 Ağustos 1922'de sabah 5'te başlayan topçu ateşiyle yaklaşık iki yılda kurulan Yunan cephesi iki saat içinde yerle bir edildi ve sonrasında büyük İzmir'e kadar devam etti. Burası Cumhuriyet'in unuttum toprakları. Atatürk tam bu noktada 25 Ağustos bin dokuz yirmi iki akşamı geldi. Taş siperlere yerleşti. İşte oradaki karargah oradaydı. Ve 26 altı 25 yirmi 26 Ağustosu yirmi, Ağustosu, yirmi Ağustosu, bağlayan gece sabah beşe karşı tam bu noktadan taarruz emrine verdi. Arkamıza gördüğünüz bütün tepeler, karşımıza gördüğünüz bütün tepeler topçu atışında. İki saat içinde bütün düşman birisleri yerine Bu noktadan büyük taarruz başlığında bizim de köyümüz olan Demirli köyünden küçük bir birlikte Yunan ordusunun arkasından harekete geçti. İhsaniye demirli bayram etler buralarda sadece halktan oluşan milis kuvvetleri saldırıya geçerken buradan düzenli Türk ordusu saldırdı. Ve e, milis kuvvetleri düşmanın arka tarafından saldırı yapmış oldu. İki ateş arasında kalan düşman geri çekilmiş oldu. Arkadaşlar, şimdi biz bu bölümde Kocan, Tepi. Bu bir de en büyük yer. yer. Afyon'a çok büyük bir yer. И здесь, именно на этом месте началась, начался последний этап освободительной войны в Турции. Отсюда 26 августа 1922 года под предводитель, предводительством Ататюрка начался последний, э, освободительный, последний этап освободительной войны. Поэтому это великое место, и мы его тоже, тоже сегодня посетили. Именно здесь и началась Дорога к победе. Именно отсюда началась победоносная дорога освобождения, освобождения Турции. Мы сейчас приехали в Афьон в район Караман. Караман А, в район Караман -Махалеси. И здесь знакомый Февзи Амджи, который был раньше футболистом и делает футбольные мечи. Вот такая вот у него небольшая фабрика. И сейчас он покажет, как он делает футбольные мечи. Sen Türkçe biliyor değil mi tamamen? Biliyor, e, tamamen. Şimdi ben e, 11 sene profesyonel futbol oynadım. 11 yıl futbol oynadım. Sonra bir sakatlı geçirdim. Bir sakatlı geçirdim. 90'da 90'da futbolu bıraktım. 90'dan bu tarafa da 30 senedir ben bu işi yapıyorum. Yani futbol topu. Çift dikiş olur böyle. iki taraflı. Hı hı. Çift dikiş. Tabii hı hı. çift dikiş oluyor. Bu oynanan futbol toplarının parçası. Yani ben bunu dikiyorum ki siz görün yani. Bu deri mi plastik mi? Bu şey e, emitasyon. emitasyon. Şimdi bütün futbol topları emitasyon zaten. Hmm. Şimdi deri, deri kalkalı. 35 sene oluyor. Eskiden 35 sene önce hakiki deri vardı. Hı. 35 sene önce fabrikası bu derileri dökmeye başlayınca hakiki deri kalktı. Bak mesela. Hı hı. Hep imitasyon. Hı hı. Ben yapıyorum bunları böyle çift dikiş. Çiftlik iş, derisi de kaliteli ne de, kadar böyle bir top şimdi ben bunları 120'ye 120'ye veriyorum ki normaldir el dikişi yani el Hı -hı. sanatı şimdi bir de mesela hani winnex olanlar var ya winnex kö kötü olanlar Hı -hı. mesela Hı -hı. daha ucuz Hı -hı. ucuz şu makine dikişi Hı -hı. Makara ile dikiyor. Hı hı. E tabi şimdi böyle e, Winnex makara ipi makinede böyle pantolon diker gibi. Bunu hı. beş dakikada dikiyor. İçine balonu koyuyor iç işte lastiği. Şam e şişirip veriyor. E sen de bir defa oynuyorsun bam gümlüyor. Hı hı. Onun hı. için el dikişi hı hı. ve kaliteli olacak. Kaç saattı bir? Topu dikiyorum. Kaç saattı? Bir saattı? Hayır. Şimdi bir futbol topunda 2000 dikiş var. 2000 dikiş. 2000 dikiş, üç hmm. saatte bu hale gelir. Hmm. 2000 dikiş, düğümleriyle beraber. Hmm. Şimdi, bak mesela bu top ipleri özel. Makara hmm. olmaz. Biraz önce gösterdim ya, bu olmaz. Hmm. Makara ipi. Bak şimdi ben öylesine diktim bunu, öylesine, bunu, bu sökülmez. Hı hı. Yani ne yaparsan yap sökülmez. Ancak bıçakla keseceksin. Hı Sökülmesi hı. için işte el sanatı, el dikişi çok önemli. Evet. Evet. E, el, yavaş yap, el eline batırma. Ha, çek şimdi çek çek şimdi çek korkma ha, ha şöyle bak bir dakika ha, şuradan tut ha, yavaş çek çek şimdi çok güzel evet. çok ha bacaklarını sık iş kaçmasın. Nужно очень плотно прижимать чтобы не выскочила. Сейчас. Орда mesela o delikli de ben tığı da kullanıyorum. Delik çok güzel. Tamam. Onun zaten delikleri var ya Evet evet <gülüyor> sonra bunu önce Hayda değiştirme tamam. bu şunu ha, önce Hayır buradan dur acele etme. Ha, önce şunu takalım ablam dur bacaklarını sık iş kaçmasın şimdi bir konuu az çek az çek dur ha, az çek çek yavaş yavaş çek ha, şimdi dur şimdi şimdi buradan чем знаменит Афьон? Афьон знаменит лукумом, лукумом с, со сливками. Вот это вот, друзья, настоящий, самый настоящий турецкий лукум. Вот так вот его делают, берут, сливки добавляют. И называется это сливочный лукум. Видите, Джимис Джимисли каймак шекере. Все каймак, все яиц вместе со, со сливками. Обратите внимание на эту халву, огромная халва. Есть также халва с разными вкусами. И вот она, вот он настоящий, самый вкусный. Самый классный турецкий лукум. Друзья, нам разрешили попробовать лукум. Вот этот лукум с гранатовый, с фисташками. Это лукум сливочный, а это лукум с лепестками роз. Давайте сейчас попробуем с розами. Самый вкусный лукум, который вообще я пробовала попробуем гранатовый луком друзья лучше не бывает что что супер. так друзья нам еще разрешили порезать лукум на самом деле режется он вот такими вот специальными ножницами видите с резинкой и сейчас фундуку это с фундуком это должно быть это за массой рус нужно резать быстро Каймак. ты <gülüyor> işte Также здесь продают вот такие вот сухие баклажаны и сыр в шкурах, про которые я вам рассказывала. Это сливочное масло, ну и, конечно же, местный сыр. В общем, друзья, здесь красоты и вкуснятины в Афьоне на каждом шагу. Ну и, конечно же, продают вот такой вот шиповник, ну и различные специи. А еще в Афьоне производят и продают очень много изделий из металла. Например, вот такие вот красивые турки, турки для кофе, и посмотрите, вот такие вот шикарные чашки для кофе и для лукума. Сейчас мы заходим в исторический хан, который называется Алем, Алем Чарши. Я здесь еще ни разу не была. В одном из следующих видео мы с вами также сходим наверх вот этой вот горы. Здесь есть смотровая площадка. А сейчас давайте пойдем в этот хан. Обратите внимание на вот эти вот старинные двери. И здесь расположено большое количество магазинчиков. Можно, например, выпить свежевыжатый сок. И, конечно же, посидеть и попить чаю, кофе и отдохнуть. Очень много здесь вот таких маленьких магазинчиков магазинчиков с античными, с различными античными товарами. А здесь, вот в этом ателье, делают флейты. Сегодня мы с dört yıldır da yapımıyla uğraşıyoruz. Ney, e, elinde gördüğünüz şekli alıncaya kadar bir dizi işlemden geçiyor. Bu işlemin e, öncesi ne yapılabilecek olan kapışlar seçiliyor. Kuruduktan sonra ölçülendirilip ateş işlemini düzeltilip perdeler açıldıktan sonra güçlenmeye hazır hale geliyor. Türk sanat müziği ve tasav müziğinde Ee, çok kullandığımız bir enstrümandır. Özellikle tasavvufta çok kullandığımız bir enstrüman. Herkesin sesini beğenerek dinlediği bizim de gönlümüze işlemiş olan bir enstrüman. Сейчас поднимаемся на второй этаж этого хана. И здесь тоже магазины, кафе. И покажу вам, как хан выглядит сверху. В этом хане очень много магазинчиков, и многие магазинчики сдаются в аренду. Покажу вам, как выглядит магазинчик который сдается в аренду вот написано киралык и вот так вот он выглядит деревянный пол и очень такое небольшое помещение очень красивое место а вот так вот выглядит хан снаружи и сейчас в Байрам, поэтому много магазинов закрыто. И во все, все мы не во все мы не попадаем. Посмотрите, недавно был отреставрирован. Мы сейчас находимся в центре старого города и отправляемся с вами в торговые ряды, которые были построены в 1914 году. Здесь можно найти все для дома, для свадьбы, для подарков и так далее. Как я вам уже говорила, сейчас Бара многие магазины закрыты, но многие и открыты. Посмотрите, какие здесь красивые вывески, например, Назарджи. А здесь написано Арифе Ким. Очень красиво сделаны вывески. В той стороне дорога на крепость, на которую можно подняться, а здесь традиционные дома старые. И у Луджами одна из старейших мечетей, которая построена без одного гвоздя. А здесь вращающийся дервиш. Кстати, друзья, не забывайте, что в декабре месяце в Кони проходит фестиваль дервишей, и на моем канале есть видео из Кони. И вы можете его посмотреть, если, если хотите, оставлю ссылки в описании. Вот так вот выглядят старые дома здесь отреставрированные. Очень их много и сейчас постепенно все дома в этом районе около крепости реставрируют. В них во многих находятся отели, кафе. Некоторые еще не открыты, в некоторых какие-то государственные учреждения. В общем, на этой улице много тоже всего красивого и интересного. Друзья, посмотрите, какой вид открывается на старую улицу и на гору. Вот эта гора является символом Афьона. Ну и, конечно же, Афьон знаменит своими суджуками, вот этой вот колбасой э, с приправами. Здесь его делают. Очень много разных видов. И самый вкусный судюк конечно же, продают во Фьоне. Здесь очень-очень много лавок. А вот так вот выглядит Центр города, здесь такие лавочки, цветы растут. Вот там вот муниципалитет, муниципалитет Афьона. Здесь э, музей Победы. Народу мало, опять повторяюсь, потому что сейчас Байрам и все проводят время с семьями, ездят, народ разъезжается, разъезжается по разным, разным городам. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео, и в следующем видео вы увидите очень много разных сувениров, и все это вы увидите в следующем видео. Обязательно подписывайтесь на наш инстаграм, на наш канал, и всем всего хорошего, пока-пока!